Сегодня воскресенье, а значит можно поговорить обо всем понемногу. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чай и не забудьте про лайк и подписку. Миру наконец представили новый iMac на чипе M1. Вернее, это не чип, а целая система, включающая в себя графику, оперативную память, Thunderbolt контроллер и так далее. Со слов Apple, новый Mac потребляет на четверть меньше заряда. Также на презентации представили новый Mac Mini, который будет стоить всего лишь 699 долларов, что по критериям Apple весьма и весьма скромно. На презентации Apple очень много говорили о сверхпроизводительности, о том, что новые маки быстрее, круче, чем 99 остальных ноутбуков мира. Но с какими именно ноутбуками они сравнивали, опять же, непонятно. Никакой конкретики, много воды и красивые цифры. Я бы с радостью запустил на новом маке After Effects, Cinema 4D или может быть DaVinci, дабы посмотреть насколько он все-таки производительный. Но, к сожалению, пока я не готов расставаться со своими органами. Что ж, Посмотрю обзоры. После старта продаж игровой консоли PlayStation 5, приставки нового поколения, во всем мире пользователи стали уже коллекционировать проблемы, с которыми столкнулись самые первые обладатели ноу-хау. До старта продаж обзорщики сообщали, что PS5 — это довольно тихая консоль. Пользователи же столкнулись с назойливым жужжанием. В некоторых случаях оно едва слышно и становится незаметно, если выключить все источники шума. Одни пользователи списывают данную проблему на так называемый свист катушек, другие — на оптический привод. Но что это, пока остается загадкой. Однако оптический привод — это, конечно, маловероятно, потому что владельцы PS5 Digital Edition — тоже жалуются на жужжание. Деньги не всегда решают проблему. Прямой конкурент PlayStation тоже не отстает. Дымящийся Xbox стал хитом и породил кучу мемов. Однако Microsoft заявила, что это всего лишь розыгрыш. И быстро разоблачили подрыватели своей репутации. Продемонстрировав, как дым из консолей можно легко организовать с помощью обычного генератора пара. Леонас X более известный по хиту Old Town Road, стал Сантой будущего в клипе Holiday. Действие видео происходит в 2022 году, накануне Рождества, где все компьютеризировано и работают андроиды. В финале, как и положено Санти, рэпер отправляется разводить подарки, но не в санях, а в красном кабриолете, и посещает Америку, которая очень изменилась за 200 лет. Киберпанк ближе, чем вам кажется. Кизару представил новый альбом Born to Trap, на пластинку вашего 18 треков мой новый альбом как раз в 10 раз сильнее Кармагидон. Что я могу сказать, альбом получился действительно годным. На фитах Тури Лейнс, Смок Перп, а в сети идет активное противостояние между альбомом Кизару и новым фитом Моргенштерна. Кстати, о последнем. Неожиданно Моргенштерн выпустил тот самый фит с Лиу Пэмпом, который называется ⁇ What the fuck ⁇ Но должного хайпа, насколько это задумывалось, изначально трек не набрал. Либо из-за альбома Кизару, либо из-за отсутствия какой-либо поддержки со стороны Пампа. Кстати, последний все же выложил отрывок трека в ТикТок и отметил Моргенштерна Stories. А куплен ли это фит или действительно Лилпамп записал его на респекте, все еще остается загадкой. Слава Мэрвел представил отрывок своего клипа на трек «Снова я напиваюсь». По тизеру можно сказать, что клип будет просто пушка. Очень хорошая цветокоррекция, работа с камерой, видно, что работали профессионалы. Что ж, ждем клипа. США отложили крайний срок заключения сделки по TikTok. Байт Дэнс оспорил назначенный на 12 ноября крайний срок в суде в Вашингтоне во вторник 10 ноября, заявив, что правительство не отреагировало на последние попытки достичь компромисса и предотвратить принудительную продажу TikTok. Ну что ж, я надеюсь, что TikTok все-таки останется на плаву. Хоть им сейчас и не сладко. А это были самые интересные новости, которые я подобрал специально для вас. Не забудь поставить мне лайк. Мне будет очень приятно и не забудь нажать на эту красную мать его кнопку. А бога всем! Учимонэ, шле шле, пока! Увидимся в следующих видео, которые выйдут совсем скоро.